Причина отключения водоснабжения, электричества, телефона и даже телевидения всегда прячется где-то очень глубоко. В прямом смысле слова – под землей. Под городом кроется целый лабиринт различных труб, и работают они отнюдь несовершенно, доставляя большие неудобства горожанам. Аспирант Казанского энергетического университета разработал уникальный метод нахождения поломки объекта в грунте, при этом не пачкая руки землей. Простым языком в чем заключается метод? Метод заключается в генерации звуковых резонансных колебаний в полости искомого объекта, непосредственно в самой трубе. При этом анконтурирование этого объекта в грунте осуществляется путем перемещения чувствительного элемента. Это, значит, в качестве чувствительного элемента мы используем микрофоны или пьезоэлектрические датчики. Уникальная разработка является аналогом подобной зарубежной разработки. Однако она не является дешевой и страна нуждается в более доступном решении. И теперь оно есть. У нас стоит акустический излучатель, это обычный динамик с усилителем. С помощью компьютера мы значит, возбуждаем резонансные колебания в полости искомого объекта. Прием осуществление без электрическими датчиками. В качестве чувствительных элементов мы используем безэлектрические датчики марки КД-35. Чтобы выявить причину некорректной работы всех подземных каналов, больше не придется делать долгие шумные раскопки. Работая по системе металлоискателя, разработка сможет находить в грунте не только трубы, но и абсолютно разные объекты и даже живые организмы. Аделия Мухаммедшина, Ленар Тавлитьяров, Универньюз.